И мы сейчас посмотрим на отношения семью. В отношениях семье показатель ⁇ любовь. Показатель ⁇ любовь. То есть, оказывается, есть такой показатель ⁇ любовь. Показатель ⁇ это цифра, которая показывает, как мы можем реализовать себя вот в этом состоянии. В показателе льва Толстого, в показателе любви. Цифра 9, которая опирается на 36. Это комбинация 36 дробь 9. То есть возможность реализовать, как проявить свою любовь в отношении к семье зависела у Льва Толстого от девятки. Энергия девятки в этой системе кардинал – это энергия терпимости, сострадания, служения миру. То есть заметьте. Это интересный момент. Служение миру, но ну я сейчас дойду до конца. Такое интересное еще описание. Терпимость, сострадание, служение миру, любовь ко всем всегда, забота о благе других, самопожертвование, милосердие, спасение от агрессии. Это очень интересный момент. То есть девятка, она спасает от агрессии, защищает от агрессии и проявляет любовь ко всем всегда. Ну и таким образом служит миру. Хотя, конечно, это общие слова, ничего не понятно, казалось бы, да, что такое спасать от агрессии, идти сражаться там, защищать кого-то. Тем более, обратно как семья. Да, это же отношение семья, что это означает. Здесь я привожу классический пример. Говорю, Если вы хотите показать, как, увидеть, как действует эта задача по девятке, вот я вам привожу пример. Я иду по улице. Смотрю, сидит бомж, просит милостыню. Я даю этому бомжику монетку, ну, приличные деньги даю ему, и замечаю, что в этот момент, когда я даю ему, ну, хорошие деньги, пожертвование называется, да, он на меня смотрит волком. В его взгляде я чувствую злобу, ненависть, желание меня уничтожить. То есть здесь я вам описываю состояние девятки. какое состояние девятки? Ну, как задача по девятке проявляется в каждого, э, у каждого из нас в жизни? что в карте у каждого из нас может быть эта задача. А проявляется таким образом. Я к человеку по-хорошему, а человек ко мне по-плохому. Я по факту благодетель, ну то есть я деньги дал бомжу. Обычно люди в таком случае меня благодарят, что я просто так дал человеку большие деньги. А этот проявляет агрессию в ответ на мое благодеяние. И вот когда у человека в показателе отношения семьи девятка, это означает в близких отношениях, в семье, этот человек должен быть готов к проявлению агрессии со стороны своих близких. Ну, как вот я описал, да, я к бомжику по-хорошему, а он-то ко мне по-плохому. Вроде что я тебе такие деньги дал, я такое благо для тебя совершил. Чего ж ты гад такой? Отвечай, отвечаешь мне черной неблагодарностью. Оказывается, <клёх> задача по девятке – заключается в том, что рядом со мной будет появляться человек, которому в сердце сильно любви не хватает. И мне не просто нужно будет снаружи что-то хорошее для человека сделать, а нужно будет сделать так, что из моего сердца эта энергия любви вышла и вошла в сердце вот этого агрессора. И когда эта энергия любви входит в сердце агрессора, первое, у него пропадает желание проявлять агрессию, вас, ему хочется просить прощения, два, у того, кого он задел свои своей агрессии. И третье. У него появляется сила вот этой любви и желание делать этот мир лучше, а не уничтожать этот мир своей агрессией. Поэтому смотрите, в показателе отношений Льва Толстого была задача менять, вернее, на агрессию, которая приходила к нему, прилетала к нему со стороны близких, отвечать любовью. Причем отвечать так, чтобы сердца этих агрессоров менялись, и они из агрессоров превращались в любящие создания. Вот такая непростая как бы у бы задача была. Ну и все биографы отмечают, что у него была сложная семейная жизнь. Да? В особенности в последний период а у них часто были размолвки с супругой. То есть очень сильные размолки, ну, потому что вот задача по девятке все-таки играла. И заметьте, другими словами, нужно быть готовым к тому, что от близких людей ко мне будет агрессия прилетать. И мне на эту агрессию нужно отвечать любовью, причем не, не просто снаружи, а так, чтобы вот сердце близкого человека наполнялось этой энергией любви. Ну, у него пропадало желание, или у нее пропадало желание проявлять агрессию. Вот, поэтому вот в этой методике, которую я обучаю, я даю людям инструмент, с помощью которого мы вот таким образом меняем сердца агрессора. Да, что Это тоже интересная очень задача и непростая. И вот эта девятка, в решении этой задачи по девятке Лев Толстой должен был опираться на троечку и на шестерку. То есть на тройку, на свое собственное проявление творчества. Поэтому его способность проявлять любовь скажем так, реализовалась настолько, насколько он проявлял себя творчески. Ну, мы знаем, что как бы, с творчеством у Льва Николаевича Толстого было, было все замечательно. И также вот его способность менять сердца агрессоров, наполнять их любовью, также зависела от э, умения решать задачу по шестерке, то есть строить, правильно строить близкие отношения. Кстати, у него, э, он прожил всю жизнь со своей супругой, да? 48 лет, по-моему, не изменяет память. Как я говорил, 3-4 года он женился, да, и всю оставшуюся жизнь они прожили, провели вместе. Поэтому и шестерочку он также прорабатывал. У них было, родилось 13 детей, 5 из них, правда, умерли. Ну тогда это было как бы не редкостью, да, много детей, но многие часть из них умирала. Это к тому, что у него была большая семья, плюс он организовал целую общину, и вокруг него была еще целая большая семья, не своя собственная родственников, а, так сказать, его община, в которой он преподавал, проявлял себя как наставник. Шестерка, кстати, это также та наставничество. Поэтому, по сути, можно так сказать, способность <coughs> менять сердце агрессора, наполнять их энергией любви, зависела от его творчества, троечка, и от его деятельности в роли наставника. Ну да, он был очень таким как бы успешным наставником. Служение миру, и творчество, забота о близких, воспитание. Вот поэтому, интересно, очень, конечно, комбинация. Казалось бы, семья, да, а нужно учиться на агрессию отвечать энергии любви. И вот служить миру, то есть его как бы отношения в семье зависели от его способности служить миру. Думать не только о своей собственной семье, но и во всем мире. Ну, чем он, кстати, занимался успешно.